Добрый день, меня зовут Зуев Сергей Анатольевич, я работаю в клинике Доктор Сан И сегодня я хочу вам рассказать об одной любимой одной диагностике Которая очень часто используется нашими клиентами и очень интересно востребована Это диагностика, которая называется диагностика нашего подсознания Дело в том, что особенности нашего мышления очень сильно влияют на наше здоровье И я часто говорю, что человек это то, что он ест Но мне очень нравится выражение, что человек это и то, как он думает Потому что наши мысли, наше мышление, наше мировоззрение, наше мировосприятие очень сильно влияет на наше здоровье. И вот когда мы делаем эту диагностику подсознания, то оказывается, что внутри нашего головного мозга, внутри нашей нервной системы, если так образно сравнить их с компьютером, есть программы, которые мешают нашему здоровью, вредят. И если вы знаете, сейчас очень есть такой распространенный термин, который называется психосоматик. То есть многие нерешенные вопросы на уровне психики они приводят к заболеваниям или проблемам нашего тела. Так вот именно на диагностике подсознания мы можем выявить те причины, которые лежат в вашей психике, которые послужили проявлением на уровне вашего тела. И у кого-то это могут быть обиды, у кого-то там могут быть разочарования, у кого-то могут быть стрессы, у кого-то какие-то подсознательные установки. Поверьте, во время диагностики там не одна сотня параметров тестируется. И если мы находим какую-то негативную программу, то есть человек, привык как-то реагировать, испытывать какие-то психосоциальные нагрузки, какие-то негативные эмоции, то вот эта длительная нагрузка на психику приводит к тем или иным нарушениям на уровня тела. А вторая сторона медали, мы наоборот можем показать, какие бы полезные программы стоило бы активировать в вашем бортовом компьютере, улучшить в вашей нервной системе, которые могли бы, да, ваше кардинальное здоровье улучшить. И когда вы проходите это наше диагностическое обследование, вы в конце получаете результат с большим списком программ негативных, и вам специалист рассказывает, как образно да, поставить доктора в свою голову и ваш компьютер почистить. И большой список программ полезных, позитивных, и рассказывает современной психологические техники и методики, как эти программы активировать. Если образно сравнить наше мышление, например, с огородом, то в общем тип нашего мышления очень похож на этот вот процесс, который называется процесс садоводства. Если человек себе купил земельный участок, и, допустим, на него не приезжает, почему-то сорняки растут там сами по себе. Так и в любом человеке, который не занимается своим мышлением, не работает над своим мировосприятием, голова незаметно для него засоряется большим количеством негативных программ. То есть его голова напоминает огород, где просто растут одни сорняки. Если же мы хотим, чтобы наш огород превратился в подобие райского сада, чтобы он стал что-то нам давать хорошее, плодоносить, то вот нужно, да, как в обычном земельном участке, что-то полезное садить, за этим ухаживать, что-то выращивать. И когда какая-то полезная программа, как дерево, выращено, она дает свои плоды, и человек видит качественное изменение своей жизни и своего здоровья. Так вот, задача диагностики подсознания показать, какие сорняки надо в огороде выпалывать, и мы рассказываем современные технологии садоводства, как эти сорняки убирать, и наоборот, какие полезные культуры в своем мышлении, в своем сознании выращивать. Свобода выбора связывается за человеком. Но вот мой опыт работы за последние 30 лет показывает, что те люди, которые начинают активно изменять свое мышление, у них кардинально меняется здоровье. И вот если человек поменяет всего хотя бы три вещи, то есть он поменяет свое мышление, поменяет свое питание, поменяет свой образ жизни, этого порой бывает достаточно, чтобы человека вывести из, казалось бы, самого тяжелого заболевания. Потому что большинство болезней именно возникает потому, что человек так думал, а из этих мыслей он вел такой-то образ жизни, вот потому что он так попитался. И вот если тип мышления не поменять, то, в общем-то, все остальные техники, все остальные методики, которые направлены на излечение заболевания, на здоровья, здоровье, могут оказаться малоэффективными. Поэтому лично, с моей точки зрения, именно коррекция мышления – это самое главное, самое важное. Может быть, это основа и первопричина, да, которую нужно обязательно устранить, скорректировать, разобраться для излечения любого заболевания, а тем более для кардинального улучшения здоровья. Поэтому приглашаем вас в нашу клинику, клинику «Доктор Сан». Предварительно можете в интернете почитать про слова, что такое подсознание, почитать хорошие книги, слава богу, да, очень много хороших книг, которые есть в открытом доступе, допустим, господин Диспенза «Сила подсознания», господин Синельников, многие другие авторы. И вот когда вы уже подготовленные придете к нам на диагностическое обследование, вы получите максимум пользы от того, что вы узнаете. И если вы, используете наши технологии, наши методики, поменяете свое мировосприятие, улучшите тип своего мышления, улучшится качество вашей психики, то многие ваши соматические проблемы, а сейчас современная медицина считает, что 80-90% заболеваний, процентов, которые есть на уровне нашего тела, обусловлены нарушением психики. Так вот, если мы эти нарушения психики ваши скорректируем, то ваше физическое самочувствие будет на порядке лучше. Поэтому искренне желаем вам здоровья, не только физического, но и душевного, и психического если хотите да, себе помочь и разобраться в этом то помните что в нашей клинике есть такая диагностика которая так и называется диагностика подсознания ваших психосоциальных нагрузок спасибо за внимание